И Борислав. И мы сегодня пожараем на локады. Блин, тут кто-то гранату кинул. Так, я быренько бегу, бегу, бегу, бегу. Есть, yes, я перебежал. Так, теперь надо... Так, никого нету, никого? Нет, никого. Йо, туда кто-то есть. Нет, никого. Я на башню, я на башню, на башню, на башню, Блин, чё я на башню. Блин, что я залез на башню? Что за... у чё... вас высота прыжка? Так, я иду со своим драбашей коллекцией. Ох, Ау! Капец, что ты Я беру снайпер. Блин, я снова, же сюда не могу залезть. Так, это не круто, чувак. Сейчас у слайка. О, большие лаги. Да. Думаю, так. Если честно, сейчас не знаю, что у него происходит... У меня что-то списалось с этого, с револьвера просто, или с чего-нибудь. Так, я иду сейчас в атаку. Сейчас не буду всем пощадить. Спокойно. Четлицы гасят, как я не знаю кто. Так, я возьму сейчас... Я не знаю, что я возьму. Я свой старый хороший спасик. Так, вот. Ну все, вы тут сейчас все побохнете. А это ты там вверху стоишь? Да... Есть, yes, я одного убил, чувак. Теперь я знаю, как они нас убивают. Они, они просто вслепую стреляют с ракетницы. когда я убил чувака я стрелял в слепую блин тут ящик так я сейчас продвигу, и там чувак красный ну да Нет. Yes. кто именно Ну, я вообще-то снеговик. Да тут все с базуками ходят. Тут нету таких игроков, чтобы обходились без базуки. Ну ладно ты. Ты что, Ты что с чем-то патронов тупо растратил? блин, кто-то в ату А, Над! Это как по пони... ним. Да я им сейчас все бошки по выношу. давай я убивай их словами. А, так они тут ходят, их тут валом, чувак. Их тут больше и больше. Блин. И я хедшот выписал, и мне выписали. Капец, они тут. Они тут реально.. О, тут игрок работает ОМОН. ОМОН? ОМОН. А, все, привет, вы на YouTube начинаете не попадать в видео, пишите. Ага, Так. Блин, ну если бы не это ограничение... Стоп, чувак, как ты... Mm. Блин. Блин. Ты проклятое ограничение. Это на всех картах такие этот ограниченные. Фигово. Комсонатор, нату кто такие? Йоу-йоу, там что че... Да как? Ну. По-моему, что работает ОМОН за нас был. Ах ты, гад, ОМОН, ты предатель. Уже лечу. Так что-то я не могу за них зайти, чувак. Ну, я не могу выбрать, у них все места заняты. О, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, ты все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, Так, да, сейчас. Я тут еще чуваков. И покашка. Подожди, я сейчас тут куда-то кораблюсь. Я сейчас на вражескую базу иду. Как Кто-то. тут это. Тут кто-то гранату кинул, и тут половина игроков, которые на палеве стояли, они все вымерли. Добачья, тут чувак синий. Я его сейчас убью, Опять отчет выписали, непонятно. Слышишь, я так понял, дробаш только в ближнем бою хороший. Я беру автомат. я взял автомат, потому что с дробошиком нереально бегать. я помню как я с автоматом валил, вот то было же кто это тел попыт... капец он тут он уже троим хедшоты по это не круто я хочу тебе скажу, закрою рот.